Прежде чем я начну свой рассказ, я предупреждаю, что я не знаю точного расположения этого места. По крайней мере, я думаю, что смогу найти его еще раз, если мне это понадобится. Также, я не рекомендую слушать мой рассказ людям со слабой психикой, несмотря на то, что в нем не будет ни крови, ни мяса. Но если твои нервы крепкие, слушай до конца. Началось все с того, что я услышал от одного коллеги военного, что в нашей области, недалеко от города Мирный, под старыми неиспользуемыми стартовыми площадками космодрома Плесецк, есть заброшенный бункер. Стандартный шестиуровневый бункер, в котором в самом низу на седьмом уровне, которого по документам якобы не существует хранились приборы с катализаторами-поглотителями водорода, состоящими из большого количества платиновых пластиночек. И что якобы часть приборов так по-прежнему там и хранится, и что было бы неплохо туда наведаться. Я не стану отнимать у слушателя время, рассказывая о том, каким образом я проверял эту информацию, используя свое служебное положение. Каким образом доставал план карты бункеров, которые строились на космодроме, используя свою вторую форму допуска. Кто в теме, тот поймет, что это. Каким образом я выбивал себе пропуск в ЗАТО, хотя впоследствии он мне не понадобился. Я вообще тут еще авантюрист. Однажды был случай, ушел на неделю в море на катере, просто так поскитаться. Мне хотелось приключений, а приключений, подогреваемых возможным халявным богатством, хотелось вдвойне. И я решился. Собирался недолго, все путешествие должно было занять не более суток. Купил билеты в оба конца, хорошенько выспался, взял термос, бутерброды, свой верный пневматический пистолет GPT-12, серьезный блочный 43-килограммовый арбалет с охотничьими стрелами, конечно опасаясь диких зверей в лесу. Копию карты уровней бункера, два мощных велофонарика, таких, которые светят на 200 метров. Нож, ну и все такое, что берет с собой турист-вживальщик. Итак, суббота. 7 часов на поезде. Архангельская область, станция Плесецкая. Закрытый город Мирный. 2 часа дня. Сойдя с поезда, я сразу направился в обход Мирного. километров вдоль ЖД на север, потом направо на восток, в лес и 15 километров через непролазные сугробы до старых стартовых площадок. Новые хоть и не огорожены, но хорошо охраняются. Да и природа не сопутствует любопытствующим. Сам космодром раскинулся на 45 километров по тайге. А вот на старые неиспользуемые всем наплевать. Путь до них прошел без приключений. Патрули и дикие звери мне не встретились. Вот и опушка, а вот и полуцилиндр входа. А ведь я был тут в командировке когда-то. И видел эти бункеры. Кто бы знал, что я вернусь сюда вот так. Ворота открыты настежь. Все говорит о том, что здесь много лет никого не было. С чувством первого открывателя захожу внутрь. Нахожу открытый люк и спускаюсь на второй уровень. Включаю фонарик. Большой коридор слева и справа комнаты. Прохожу мимо них. Свечу. Сразу понятно, что все это жилые помещения, которые когда-то предназначались для дежурства. Прошел весь коридор почти бегом. И Передо мной люк на третий уровень. Поднимаю его, оставляю открытым. Спускаюсь по наклонной лестнице. Третий уровень – это командный пункт. Под ногами какие-то бумаги. Такие же комнаты направо и налево. Не прошло и пяти минут как я добрался до конца коридора. Люк и лестница на четвертый уровень агрегатная. Приборы и электроника в боковых комнатах пусто. Все убрано. Еще люк, еще лестница. Пятый уровень склады. Ради интереса заглядываю в одну из комнат. Вау, нетронутые костюмы химзащиты. Какие-то канистры. Выхожу и иду дальше по коридору. Снова люк. Снова лестница. Вот он, шестой уровень, технический этаж. Первая дверь, генераторная, все совпадает с картой. Попробовал открыть дверь, заперта. Интересно, а есть ли вообще у кого-либо где-либо ключи от этого замка? Идем дальше. Доходим до конца коридора и поворачиваем направо. Начинаются залы. Что ж, тоже совпадает с картой. Фильтры, система жизнеобеспечения, резервуары. Абсолютная тишина. Свечу фонариком. Свет теряется, не доходя до противоположной стены. Убираю фонарик и... Краем глаза замечаю вдалеке у противоположной стены какое-то движение. Впервые за все время своего... Скажем так, приключения... У меня по спине пробежал холодок. А что если здесь... Есть еще кто-то кроме меня. Останавливаюсь на секунду. Самому становится смешно. Если только такой же, как и я, по какому-то совпадению в это же время. Вспоминаю о том, что в 20 метрах вверх и в 15 километрах к западу находится Мирный, в котором дежурит так называемый отдельный взвод охраны, который по докладу под руля, обнаружившего, например, мои следы на снегу входа в бункер, мигом примчиться сюда. От этой мысли становится как-то смешно бояться. Тогда вперед надо найти вход в седьмой уровень, если он вообще есть. Дохожу до стены зала и иду вдоль нее. Люк, еще один. Так значит, есть седьмой уровень. Спускаюсь. Сразу заметна резкая разница. Все проходы узкие. Коридор узкий. Потолок низкий, примерно 2 метра. На дверях только шифры, никаких названий. Захожу в каждую комнату. Где-то здесь должны лежать сокровища, но в комнатах пусто. Эх, не побывал ли здесь кто-нибудь до меня? Я сделал первые шаги по коридорам седьмого уровня, и возникло немного необычное ощущение. Вам приходилось бывать в Санкт-Петербурге на станции Невский проспект? Когда идете по нижнему переходу, осознаете, что находитесь почти в самой глубокой обитаемой точке города, что ниже ничего нет, только земля, над вами метров пятьдесят. Не то чтобы давящее чувство, а просто немного странное. Надо мною 6 этажей, на которых темно и никого нет. Или… или есть. Как в той истории про Кота Шрёдингера. Пока я не нахожусь на тех этажах, я не знаю, что там происходит. Впервые проскочила мысль, а нафига я сюда вообще залез? Вспомнил девушку, с которой хоть расстались, но сохранили дружеские отношения. В голову полезли очень нехорошие мысли. Но мне не хотелось отступать, когда я был так близок от своей цели. Невольно ускоряю шаг, и вдруг начинаю слышать странный шум. Как будто где-то за стеной работает трансформатор дохожу до конца коридора все коридор закончился передо мной стоит пустой ящик и что но сразу отступил страх осталось только усталости какое-то раздражение теперь пора обратно на поезд домой свечу фонариком в ящик и просто не верю своим глазам в ближнем ко мне затемненном уголке проблескивает знакомый цилиндр с отверстиями. Хватаю его, а развинчиваю и вот она. Платиновая пластиночка размером с флешку формата SD. Но ну, хоть что-то. Тысяч тридцать такая будет стоить. И вот только тут до меня доходит. Ящик стоит совсем не на полу. Он стоит криво. Под ящиком что-то есть. Оттаскиваю его, а там люк, еще один, восьмой уровень, а под ним что, девятый, а потом десятый, что за бред? Слишком серьезно, даже для советского космодрома. Останавливаюсь, достаю тормоз, наливаю кофе и замечаю, как же здесь все-таки холодно. Становится немного смешно от такой картины книг на 20-метровой глубине при свете фонарика в коридоре бункера около люка ведущего… Куда? Что ж, привал закончен, открываю люк, свечу… Хм. Восьмой уровень похож на выше вышележащие, тоже широкий коридор, высокий потолок, ну что, вперед, если приборы там, если таких хотя бы штук 50 найти… Интересно, что там вообще на восьмом уровне? И только тут я останавливаюсь из-за того, что на меня накатывает волна неконтролируемого страха. Как будто сам себе говорю, беги отсюда, беги! Пора наверх, путешествие окончено, надо приехать сюда с кем-нибудь как-нибудь потом, даже пофиг, что придется взять его в долю, надо будет лучше подготовиться. Решаю посветить фонариком в коридор восьмого уровня и начать движение обратно, спускаюсь на несколько ступенек, свечу и тут я испытал такой ужас, который вряд ли когда-то до этого испытывал. В коридоре на расстоянии метров тридцати или сорока холодные белые лучи света выхватили силой от существа. Чуть выше двух метров высотой Покрытого белой короткой шерстью на двух ногах и с двумя руками, с коленями, изогнутыми наоборот. С огромными, если можно так выразиться, в пол лица, глазами. Существо. Оно издало крик, который я вряд ли забуду. Нечто похожее на... И оно, оно понеслось ко мне, именно понеслось. Выпрыгиваю из люка и бегу к лестнице. Я никогда не бегал так быстро. Взлетаю на шестой уровень, несусь через зал вылетаю по лестнице на пятый уровень и вдруг впереди, в самом конце коридора, где-то у выхода на четвертый уровень. Дрожащими руками свечу и вижу такой же или, или тот же силуэт в конце коридора. Лихорадочно соображаю, что мне делать. Сердце готово вырваться, ныряю на шестой уровень, быстро охватываю залы в поле зрения никого нет. Выключаю фонарик и затаиваюсь сердце. Сердце все так же бешено колотится. Сжимаю в руках арбалет, пытаюсь понять, что мне в этой ситуации лучше, арбалет или травмат. Арбалет все-таки оружие. 43 килограмма на дугах охотничьи стрелы. Теоретически можно хоть на медведя идти, но у меня по сути один выстрел. Второго шанса у меня может и не быть, а из травмата. Этому монстру ничего не сделаешь, но... Травмат чертовски громкий, быть может, это существо боится громкого звука. Сколько лет оно здесь, выходит ли оно наружу? Так, стоп, оно здесь, оно наверняка давно. Большие глаза, значит, оно хорошо видит в темноте, и найти меня в этих залах шестого уровня ему не составит труда, вот... а вот фонариком его можно на время слепить. Принимаю решение биться за жизнь до конца. Заряжаю арбалет, досылаю патрон в патронник травмата, Возникает чувство, от которого меня прошибает холодный пот, как будто этот монстр подземельй стоит в двух метрах от меня, и изучающе смотрит, готовый хоть нападать, хоть бежать. Включаю фонарик, никого. Осматриваюсь, в залах пусто, ждет наверху, ждет. А тот, который на уровень ниже, или это тот же самый но. Ведь другого пути наверх нет. Наверное, тот, который внизу что-то охраняет там. Как молния в мозгу проносится чувство. Сейчас мой нож – самое лучшее оружие. Решаю прорваться вверх и бежать отсюда подальше. Привязываю фонарик к карбалету, буду действовать так. Подхожу к лестнице, свечу, если вижу монстра, стреляю, бросаю нафиг карболет, бегу к нему с ножом и... И посмотрим, если нет, не буду красться вдоль боковых комнат, буду бежать, бежать, бежать по коридору до следующей лестницы и так далее. Быстрее наверх. Подхожу к лестнице, поднимаюсь, свечу вдоль коридора. Никого. А что если оно в одной из боковых комнат? Достаточно будет высунуть когтистую лапу. И все. Не помня себя от страха, бегу через коридор до следующей лестницы, потом еще, потом выше. Последний уровень я бежал так, что казалось, смог бы драть от этого существа, если бы оно погналось за мной. Вот и лестница на первый уровень. Небольшая комнатка и ворота на улицу. Фух, я выбрался из бункера. На небе звезды, жуткий мороз, но я не чувствую холода. Я не чувствую усталости. Я иду по снегу в сторону станции. Пятнадцать километров по непролазным сугробам. Смотрю на часы. Два часа ночи. Сколько же это длилось? Не знаю, откуда взялись силы. Я почти плыву по снегу, а снега по пояс. Если я буду двигаться таким темпом, то до станции доберусь. Часам к шести утра, а пояс только в десять. Ничего. Ничего, посижу на вокзале. Захожу на вокзал, почти никого. Устраиваюсь на сиденье в зале ожидания. Неподалеку два персонажа коповатого вида. Посмотрев на меня и пошушукавшись, видимо решают пообщаться со мной. Встают и подходят. Здоров, бродяга! Я поднимаю на них свой скрытый до этого момента капюшоном взгляд. Я улыбаюсь им недоброй улыбкой. Воу, извини, братан, мы попутались, что-то. Быстренько разворачиваются и уходят, садясь на свое место. Я смотрю на них, твою же мать, как я замерз. В уголке автомат с кофе, у меня тысяча одной банкнотой. Пойду-ка я возьму у них мелочи. В зале никого, видеокамер нет. Будут сопротивляться, убью нахер. Разорву, разрежу ножом на куски, застрелю из травмата. Ужас, сколько хочу горячего кофе. Мне сейчас все можно. Встаю и шатающейся походкой направляюсь к ним. Они просто вскакивают и убегают из зала на улицу. Сажусь на свое место. Ладно, потерплю до поезда. Первые лучи восходящего солнца начинают пробиваться в окна. Ход моих мыслей потихоньку возвращается в нормальное русло. Испытываю странное чувство. Вот буквально несколько часов назад я был там, в бункере, один на один с демоном, стерегущим платину. А сейчас я здесь, в освещенном вокзале, почти в цивилизации. Наверное, то же самое чувствовал путешественник Герберта Уэллса, вернувшийся в шаре с луной на землю. Объявляют мой поезд. В поезде я предупредил проводницу, что еду из командировки, чертовски устал и что вы не будила меня до самого Архангельска. Но сначала пусть напоит меня горячим кофе. Забравшись на верхнюю полку, я почувствовал невероятную усталость. Уснул практически мгновенно, проснулся уже вечером. А обратно поезд шел на час дольше. Пригород Архангельска. «На мосту через северную двину в окне вечерний город с единственным в Архангельске небоскребом. Через десять минут пребываем. Вышел из поезда, взял такси и поехал домой. В такси спал. Приехав домой, не раздеваясь, слег и проспал до следующего утра. Спал я, получается, в общей сложности сутки. Проснулся бодрым и отдохнувшим с таким чувством, что все это было во сне» если не считать платиновой пластиночки, которую я привез с собой. С тех пор прошел год. Я уже почти забыл про те события. Я дал сам себе слово не ввязываться ни в какие авантюры. Сдал экзамен на оружие и охот минимум. Обзавелся ружьем, которое беру с собой даже тогда, когда просто иду в лес за грибами да ягодами. Я стал осторожнее. Теперь я знаю об этом мире немножко больше. И только платиновая пластиночка, которую я иногда вынимаю из сейфа, напоминает мне о том бункере, о бесконечных снегах космодрома Плесецк и о подземных сокровищ, несущемуся ко мне по темному коридору с ужасным ревом.